Сдутие живота, лечение. Если хотите узнать, как избавиться от сдутия живота народными средствами, не переключайтесь. Сдутие живота, метеоризм, это одна из наиболее распространенных проблем, которые нередко приходят к врачу. Вызывается она скоплением газов в кишечнике в результате нарушения пищеварения. Характерными симптомами заболевания является увеличение объема живота, его вспучивание и внутреннее распирание. Подобное состояние доставляет человеку немало неудобств. Я вам дам несколько советов, как бороться с этим явлением народными средствами. Уголь от вздутия живота Самым распространенным способом борьбы со вздутием является применение активированного угля. Приобрести его можно в любой аптеке без из рецепта врача. Уголь является отличным абсорбентом и не всасывается кровь. Принимается данное средство из расчета одна таблетка на 10 кг веса человека. Ее не следует разжевывать, а нужно глотать целиком запивая водой. А 2-3 измельченные таблетки активированного угля, разведенной водой, помогут быстро снять симптомы метеоризма. Также следует исключить из рациона продукты, способствующие брожению. Это сдоба, сладости, молоко, свежие овощи, горох и фасоль. При язве или гастрите этот способ лечения не рекомендуется использовать самому. Обязательно следует проконсультироваться с врачом. Уголь может вызвать кратковременный запор, но не стоит беспокоиться, поскольку желудок наладится в течение нескольких дней. От кефира может быть сдутие живота. Пить или не пить кефир – это спорный вопрос. Кто-то утверждает, что от него бывает другие говорят что ничего не случается диетологи рекомендуют пить кефир во время разгрузочных дней при дисбактериозе кефир также необходим поскольку он подавляет размножение вредных бактерий вызывающих вздутие живота молочная кислота Содержащиеся напитки способствуют усвоению витамина D, железа и кальция. Она расщепляет белок казеина, упражнения от сдутия живота. Улучшить общее самочувствие и избавиться от неприятных ощущений могут также физические упражнения, направленные на нормализацию работы кишечника. Для этого следует каждый день выполнять утреннюю гимнастику, включающую приседания и поднимание ног. Полезными также будут плавание, спортивная ходьба или бег трусой. Упражнение отзутия живота можно выполнять для профилактики ежедневно или же только при скоплении газов. Чтобы улучшить работу желудка следует напрячь и расслабить живот не менее 10-15 раз. Упражнение для брушной полости заключается подтягиванием бедер к туловищу. Ноги при этом обхватывают руками. Рекомендуется полежать в такой позе 1-2 минуты и делать упражнение несколько раз в день. Для выполнения еще одного упражнения так и остаемся лежать на спине, сгибаем ноги в коленях. Ладони руки у нас на животе, при вдохе и сильно давим на область кишечника, дыхание задерживаем на 6-7 минут, в это время ладонями осуществляем поглаживающие движения навстречу друг другу, ослабляем нажим и выдуваем живот. Упражнение хорошо сочетается с питьем лечебного чая и повторяется 5-7 раз, если вам понравились мои советы ставьте лайки, делитесь с друзьями и пишите комментарии. В следующем видео я расскажу как избавиться от вздутия живота травами. С вами была Любовь Васильевич. Look at